Если в роду были ведьмы, травницы, повитухи, а мои ритуалы не срабатывают, значит, я бездарь? Считается ли моя работа в медицине как принятие дара? Могу ли я считать своим первоисточником Гермеса и как наладить канал с ним? Хочу поблагодарить вас за то, что вы случились в моей жизни. Просто не знаю, что было бы, не встретя вас на просторах интернета. Спасибо, Алла, за добрые слова. Все происходит правильно, все происходит вовремя, когда люди должны встретиться и обменяться информацией, они встретятся и объединяются информацией, особенно если ведут их силы. А вас в вашем случае, судя по всему, ведут. Другое дело, что вас беспокоит, почему ваш дар не может проявиться именно в той форме, который был у ваших предков. Ну, во-первых, Давайте разберемся, как бы, да, об, об, обозначим все и проблемы, и не проблемы тоже, потому что здесь может случиться как бы подмена понятия, вы будете расстраиваться там, где расстраиваться совершенно не обязательно. То, что у вас есть родовой дар, это отлично. Но помимо родового дара у вас еще есть дар индивидуальный. И ваш индивидуальный дар, он может совершенно не предполагать, что вы будете ликувать, то есть целить. Ваш Дар может быть совершенно другой, он может быть совершенно математический. Вы можете разрабатывать какие-то новые лекарства, какие-то новые химические формулы. И не только химические, но в любом случае формулы да, для производства новых лекарств. Будете связаны как бы с, с медициной, но не в том э, виде целительства, в котором э, этим занимались ваши э, пращурки. Это может быть связано из магическими способностями сделать, приводить, например, разрозненные знания в систему, тоже, между прочим, великий дар, мало кому дается, то есть магический дар не обязан э, придерживаться формы, эта форма подделывается под магический дар, но ни в коем случае не наоборот. То, что вы выбрали стезию медицинскую, как бы продолжая эту линию, в общем-то, вполне закономерно, с учетом того, что вы живете в нынешнюю эпоху, и здесь целить и принято, и удобно. Иногда бывает, опираясь на уже готовые институты, сформированные институты. Хотя с каждым разом все сложнее и сложнее, потому что эти институты как бы не предполагают свободу творчества для целителя. А целитель не может подходить с вузовским протоколом к больному. Это нонсенс, это исключено. Это чиновник, а не целитель. Целитель должен сначала смотреть на человека, на его связь с его болезнью, и уже исходя из этих двух факторов определять лечение. И никак не иначе. Поэтому то, что вы не, не можете приложить эту форму, причин, причина здесь незначительная. Не, не вы просто под свой личный дар должны найти правильную форму своего личного дара и вплести туда родовой дар а, как дополнительную, дополнительную силу, которая поможет вам развить личный дар. Потому что магический дар, он все-таки в большей степени личный, чем родовой. Магия, она в 99% случаев индивидуальна а не массовое явление. Теперь, что касается Гермеса, можете, если вы чувствуете связь с психопомпом, то, конечно, можете. И с ослепием, и с Гермесом, как с проводником душ. Безусловно, безусловно. Эта связь, опять же, тоже, тоже очень индивидуальная. Если вы его чувствуете за собой, Гермеса Меркурия, восстанавливаете связь с ним, и это... Для вас не будет, не, будем, не будет сложным, потому что он тоже водитель душ и тоже имеет отношение к жизни человеческой, к его здоровью и к здоровью его духа, что во многом определяет силу целителя, насколько он способен вылечить не только одно, но и другое. Удачи вам в вашей практике.